мне кажется так делать не стоит а... помогите пожалуйста <ral soc consigo> помогите тут булинг происходит тихо <п variety> по башке ну а по-моему меня мечом чеканули Всё, я справился со всеми. Я красава. Ну, надо сразиться, я думаю, с людьми. Ну, потому что, ну, это не серьезное. Ну, это вообще не мой уровень. как бы. Я там такое вытворял на обучении. Вы видели. Бедный инструктор. Как ты смеешь меня бить? Пацаны. Ну, получил. Вот иди. Ой, ты такой. Меня задолбали. Меня изнасиловали. Помогите, пожалуйста. Защити на и разбей... Ой. Что чуваком так много бил. Ой, пацаны, а что у вас тут так... Давайте как-нибудь потом договоримся, я в хату свою пойду. Ага. Что, засали? Засали, да? Засали? Или вы хотите спросить, можно ли войти? Пацаны, я вам... А, вы сюда войти не можете. Ха-ха, лохушки. А что? Я вас не... Я свой... Свою хату я вас не приглашаю. Так что это... Извиняйте, пацаны. Давай еще. Что, что, что, ты, что ты смотришь на меня? Давай еще. Хопа. На. Блядь, бедные дворя. Беги оттуда прыгай. И вон топоры уже висят. Чувак, беги. Его пинают. У него уже три мужика долбят. <свист> Блять, <ты>, чувак, <свист> прыгай отсюда, прыгай с замка, я тебе, я рекомендую этот метод, он почти безболит все, износило. ой, бедный дворянин, бля, лишили его дворянинства, бля, я, я, я соболезну. О, <свист> вот это, вот этого я хотел, вот, меч большой, я в латах, вот это, был бы у меня еще какая-нибудь катана, а не вот эта вот железная херня. Все, я теперь это с длинным ä, <свеч> С длинным агрегатом. Так что, девочки, если вы хотите длинные агрегаты, <свеч> вы знаете, что делать. В жопу. Булочку, булочку, булочку. <свеч> И раз... Свайхнейхдер Шо я немец? <свайх> как же я не буду так делать Опа! Вот и все Хопа! Я помогаю тебе, чего? Эээ, ты че? Пирам... Пирамонтир! Тихо! На! что за уклонение Опа! Ай-яй-яй! Настоящий противник, наконец-таки! Опа! <къем> что ты такое? Что это такое? Помогите, меня кто-то... <къем> Все, паркур. Тихо, паркур. И раз. Ой, по-моему, я ногу сломал. <къем> ну Но паркур это дело опасное. Теперь я побежал. Они вот так вот просто делают и как-то меня бьют. Это слишком... Да что это за дед микро убил меня? <къем> я знал. Я всегда знал, что я в этом бою выиграю. На, паскуда. Вот это магия. Я нормальный чел, они задротиры, жуткие задротиры. Урон союзников. Ой, извини. Смотри, как надо, я тебя научу. Оп! Это дед, это дед, этот ма. Дед <со... со>... <Деда> убить. <со>... <со>... Микродед. Ой, ой, извините, здравствуйте. Да как это делается Тихо, тихонечко. Тихонечко. И раз. Смотри, как у меня. <со>... Мощно, да? Где мой щит? Опа, смотри, как у меня. Могу защищаться. Парирую, учусь парирую. Может тут надо специальные атаки? Я не знаю, может заранее как-то. Ой! извини. Чувака убил. Я случайно. Я не хотел. Я. Случайно. Чувак, извини. Вот так. Как это делается, не понял. Слишком далеко. Ой, Чувак, извини. Я. Ооо. Вот это мне надо, вот это то, что я хотел Это что такое, что за дерьмо я взял Ладно, не важно Хопа, парирование, в смысле И, -и раз Урон союзникам, прекрасно Пацаны, может я не лезь под мою э, Вот эту вот рапиру Так сказанную Потому что я, я ж вас предбью И, ой, ой, наш, наш, пацаны Победа, прекрасно Вот это я молодец Что вы без меня делали Ой, сколько я убил человек. 16 убийств. Вот это я мощный вообще самурай. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть плейлист. Попробуем. Давай. <рэплодиспро»> <фэплодиспро> Удачи. <связь> Лысый такой. <связь> Забавный.